Друзья, добрый вечер. Нас уже так немножко представили. Собственно, все, кого видите на сцене, это люди, которые занимаются маркетинг-баем, находясь как бы в его штате. Естественно, у нас еще есть толпа экспертов, за которыми мы бегаем, допрашиваем их, запрашиваем комментарии, кейсы и прочие материалы, потому что ну, любой экспертный отраслевой портал не может существовать только на работе журналистов. Я думаю, что все тут об этом знают. Что мы сегодня для вас придумали? Мы покажем вам несколько категорий, которые мы выбрали для своей итоговой статьи и, в общем-то, попользуемся вами как такой импровизированный фокус-группой. То есть спросим, спросим ваше мнение о ряде проектов и то, как вы проголосуете, тот проект и станет самым-самым в нашей итоговой статье. Понятно, что в ней будет больше категорий, чем три, которые мы сегодня покажем, но вот эти три мы сделаем со звездочкой, выбраны участниками пресс-клуба. Так что... Будете голосовать, мы покажем проекты, немножко о каждом из них расскажем. Я думаю, что многие из них вы помните или вспомните с нашей помощью. Вот. А, собственно, пара слов о маркетинг-бай Ресурс уже такой немолодой мальчик по сравнению там, с многими ресурсами белорусскими. Ему 10 лет. И, конечно, как у каждого ресурса, есть своя легенда создания, когда несколько ребят, рекламистов, Десять лет назад собрались в баре и подумали, а чего это мы каждый день читаем только российские рекламные новости. А про нас самих, собственно, не пишем ни мы сами, ни кто-то еще. То есть нет никакого своего отраслевого издания, где можно было бы как-то общаться, отражать то, что происходит на рынке. Ну и, в общем-то, под пиво решили не это дело исправить и создали ресурс Marketing.by. Восемь лет им руководил, возможно, известный вам человек, которого зовут Сергей Скороход. Вот, собственно, спустя 8 лет он понял, что, наверное, где-то уже начал повторяться на этом ресурсе и уступил место, скажем, другой команде. Сейчас он занимается другим проектом, тоже очень полезным для рынка, рейтинг Байнета, а наша команда вот в таком составе два года трудится над маркетинг Бай. Две фишки этого ресурса, просто так, чтобы вы чуть-чуть больше о нем узнали и поняли. Это раздел кейсы, который существовал с самого начала создания этого сайта. Что это такое? Ну, кейсы в переводе с английского — это общее слово такое — проекты. И эти проекты, которые на нашем сайте собираются целых 10 лет, это такой огромный архив того, что происходит в нашем рекламном бизнесе, в нашем PR бизнесе То есть все то, что мы называем таким огромным словом коммуникация. То есть, проще говоря, без этой академичности, это то, как общаются бренды, белорусские со своими потребителями, то есть, в принципе, с нами. И в последнее время эта тема стала выходить за рамки маркетинг-бай. Вы, наверное, и сами это видите, и, возможно, сами об этом пишете, когда все больше каких-то рекламных фишек, рекламных приемов цепляют людей за живое, и о них уже пишет не только наш ресурс, но и там тут buy и, и doc и многие другие издания. И мы оказались в этом смысле в выгодной ситуации, потому что только через нас, вот мы как первоисточник проходим, и на нас вы часто ссылаетесь, именно у нас вы часто берете эту информацию, в том числе и в разделе кейсы. Если вы немного интересуетесь о том, как вот строится реклама в нашей стране, строится пиар или маркетинг, заходите туда. Это, собственно, зеркало всего того, что у нас происходит. А рубрика исследования стала наверное, мега популярно у нас в последнее время, потому что, ну, наверное, все вы знаете, если особенно пишете аналитику, что с в Беларуси вообще не очень хорошо. Очень долгое время существовала монополия государства да, на всякие статистические исследования, а государству, как мы все знаем, мы не очень доверяем, и их цифрам тоже. И вот создался такой как бы гэп в стране да, на эту информацию, на какую-то статистику, на какие-то оценки потребительских предпочтений в том числе. И так получилось, что по сути только на маркетинг Buy появляются подобные исследования, которыми делятся с нами наши партнеры. Это, например, там компания MassMe, компания Sarmont. Это социологи, которые делают исследования по заказу брендов, по заказу бизнесов. То есть им за это платят денежку. Ну а мы на правах партнеров кое-какие кусочки этой информации можем у них урвать. И эта информация, она действительно очень полезна для многих, для многих, на самом деле, аналитических материалов в разных отраслях. Там очень много социологического среза. Из того последнего, что у нас было, это, например, тренды по здоровому питанию в Беларуси. Это то, как белорусская молодежь воспринимает белорусский язык, белорусские продукты. Это и отношение к экологии, к экологическим инициативам, сбору мусора, многое другое. То есть, как видите, все то, что может быть использовано в самом широком круге статей. Ну и мы, наверное, как мне говорят, первое в стране издание, которое само заказало исследование социологам. Это вот то самое, не люблю это слово, хайповое исследование популярности белорусских блогеров, которое мы на свою голову заказали и потом... Две недели наблюдали, как разворачивается шумиха вокруг этого материала, который, мало того, что перепубликовали, а потом еще и пошли некие круглые столы, дискуссии и вообще, черти что на самом деле. Но ну, зато интересно было понаблюдать, что людей это зацепило. Мы этого не ожидали, мы думали, что эта новость проживет там три дня, как вводится. Она жила ну, недели три, как минимум. И еще там после Нового года нас опять зовут на какие-то круглые столы это обсуждать. Ну, в общем, сколько можно, не знаю, но, как показывает практика, оказывается, есть спрос на такие исследования. Вот. Поэтому, если вам нужны какие-то полезные цифры, вдруг вы можете забраться в нашу рубрику исследований и там от души покопаться. Да, это такой слайдик, как мы обычно ходим за агентствами и говорим о «Скиньте кейс». Да, еще немножечко, совсем чуть-чуть информации о нас. Ну, такое наше УТП, да, уникальное предложение. Мы единственный ресурс, который сделает репортажи сканского фестиваля рекламы. Если вы немножко понимаете, что это, это, в общем-то, такой рекламный Оскар, награда, с которого для рекламистов всего мира это высшее признание их мастерства. Вот, и, собственно, порядка восьми лет маркетинг-бай каждый год туда ездит и фигачит оттуда, на самом деле, классные репортажи. Мы также издание-сооснователь фестиваля белорусской умной рекламы «Однак». Тоже не знаю, слышали ли вы об этом. Мой любимый фестиваль после КАН, потому что только там люди, которые делают белорусскомовную коммуникацию, могут себя показать и могут, мало того, получить за это награду и некое признание. К сожалению, в этом году «Однак» отменен по финансовым причинам. Это очень обидно. Очень надеемся, что он возродится в следующем году. Ну и, наконец, да, вот то самое исследование популярности белорусских блогеров. Надеюсь, что, может быть, в следующем году мы его тоже закажем, просто хотя бы, чтобы посмотреть динамику, кого люди воспринимали, читали в этом году и как это изменится в будущем. Так. Ну вот, собственно, мы переходим к проектам, за которые вы далее будете голосовать. Я прошу Пашу, Категория хайп вокруг бренда в соцсетях, вольный или невольный, показать вам четыре проекта, за которые вы сразу же после вот того, как вы пройдетесь по этой категории, вы проголосуете в слайда. Поехали, Паша. Привет, я Паша. Мне досталась эта категория, но ну, мы поделили между собой, чтобы не постоянно Аня говорила, да, а чтобы мы все поговорили, Вось, мы поделили эти категории, мне досталась эта категория тому, что большая материала про это все написал я, Вот, это бывает так, паша, гляди, какая тема, треба терминово звонить. <laughs> звонить и что-нибудь дознаваться. А, вось кейс про вось, ресторан Грузинбай. А, нам дослали на почту, вот пиарщики, которые придумали этот кейс. А, ну, кто не ведаете? мне популярно рассказывать, кто не ведает? давайте так под поднимите руку. Окей, есть пару человек. Короче, а, есть такие на урочи ресторан Грузинбай. Вось. И Денис Блищ, это блогер. Кто ведает Дениса Блища? Ладно, кто не ведает Дениса Блища? Есть ну, блогер, это блогер, популярный блогер. Вось. И он сходил в этот ресторан, и ему, не, там, ему там не сподобалось. Не сподобалось именно то, что ежу подают в картонных коробках. Вось. Ну, что, в принципе, нелогично, потому что ты берешь не на вынос, а берешь, ну, как бы, внутри есть. И он написал себе в блоге пост, там, где, ну, как бы, написал, что не камельфо так робить. А, вось, ресторан вырешил на это адреговать, а, и они придумали, ввели в меню специальную позицию, хинкали паблещански. По паблещански? Паблещански. Да. Вось. Сенс этой позиции в меню был тем, что а, минавито гэта можно было замовить не в картонном боксе, а эту позицию подавали на специальной талерке, там, где намалеванный фейс блогера. Вось, ну, там ну вот, вот он виден бородатый, такой, Денис, Да, да. Ст ст ст стилизованный таки фейс. А, Эта позиция трималась в меню, по-моему, ты тыдень два. Ну, что с это калятагога? Ну, и любой человек мог заказать, а вот талерку минавитых эту а, мог забрать только один человек, это Денис Блищ. А, вось, и как раз жёнка Дениса, и она в социальных сетках одразу ж написала, я хочу эту талерку, <laughs> как её можно забрать? Вот, Ну, не ведаю, чем скончил, забрал талерку, не забрал, не ведуешь? Не была на кухне у Дениса, чувствую. Не вы не, Будете на кухне у Дениса, можете поглядеть её с там этой талеркой. А, вот, ну и нечакано, вот этот кейс, он оказался вельми популярный в Фейсбуке. У нас это просто запись, он собрал там некую шаленую колькость проглядов, а, хотя сдавалось от, а, ну как бы, ну прикольное, конечно, решение, но махчима не такое там просто суперское, как будет наступное. Наступное это веселейшее. А, вот, запомните этот кейс, вам треба будет за его, что голосовать. А, кто, кто не слышал про воду славную? Кто не чу про ваду славную и вот эти фотосдымок, поднимите руку. Все слышали. Ну, вот. Ну, с большего все, ну, коротко так, опубликовали этот фотосдымок в Инстаграме. был такой креативный Инстаграм. Вось. У нас на эту тему было несколько публикаций. Первая мы просто как бы констатировали факт, что вот вода славная, везде такие инстаграм. Потом мы дотелефоновались из основаннику воды славная, який сказал, что тут, такого, тут вода на фото. Как бы, ну, Каждый в меру своего распущенности. Да, типа, что вы там думаете, мы не ведаем. Тут чистая вода, все пригожа. Чистая, да. Чистая, чистая. чистая вода. Потом, потом, конечно, после того, как в Фейсбуку это все стали обмерковывать. Они, конечно, сказали, что это ребята, которые с агентства там все наблытали, мы не хотели. Там, ну, короче, нашли крайних людей. Вось, выбачились перед корыстальниками. Вось, наняли, Но осадочек остался от воды. Наняли антикризисного пиарщика, который это всю ситуацию разруливал. Вот, а так само кейс отримался таким ведомым, скажем так. Наступный кейс гэта uh, про Савашкін продукт uh, кто ведает историю про Савушкин продукт и их рейтинг у Фейсбуку ну, ладно, кто не ведает, давайте кто не ведает есть, которые не ведают uh, Картии с Савашкінным продуктом история она такая долгая и тягнется еще с конца 16 початку 17 -го года кали они uh, выпадково uh, опынулися у отказе Министерство ми, антимонопольного регулирования, с э, как бы, змагару за беларушину Игору Случаку. Вось, министерство написало, что э, мы не, в, не будем вводить обязательную беларускую мову на упаковках, потому что это э, повышает выдатки И Как приклад, приводился Савушкин продукт. А, вось, тады всех эту тему обмерковывали, Савушкин продукт сказал, что мы такие даденные в министерство не давали, мы не ведомы, откуда они взяли, а вось тема белорусской мовы и Савушкина продукта, и она вот почалась в початку 2017 -го года, и где-то ближе до лета и она стала... Uh, больше такой активной, ну, в том плане, что uh, периодично люди писали в Facebook, типа, а вот Савушкин продукт все еще не ввел там белорусскую мову на упаковку, и народилась такая идея, а давайте Савушкиному продукту в Facebook ставить минусы, ну, вот эти зорочки, рейтинг. Побойкотируем бренд. Да, да, будем понижать, ну, не просто мы не купляем в магазине, потому что ну, не купляешь ты как бы это, ну, и не купляешь, а остать не купляют. А вот поставить одну зорочку и написать, что я не купляю вашу продукцию, там, что вы не ставите белорусскую мову на упаковку, это уже какая-то громадянская позиция. А на самом деле очень крутой прецедент вот этой обратной связи через соцсети к бренду. И рейтинг реально понизился до 1,8, а может быть и ниже. Э, вось. И в некий момент мы зашли на сторонку Фейсбука и поглядели, что э, супрацовники Савушкиного продукта, это отдел маркетинга, Пишут водовки Савушкиному продукту, там где ставят пятерочки и пишут супер суперпродукции, сами купляем, всем раем, дети просто довольны. Вот. Мы сделали пару скриншотов, ну причем проверили, что ну, как бы ты гуглишь человека, а он там працует где-нибудь в отделе маркетинга. Вот. И мы несколько таких скриншотов запостили, вот. и вот эта вот тема, как Савушкин продукт сам себе повышает рейтинги в Фейсбуке, она термалась так само такой резонансной, и их спочатку... Ну, про это поговорили, а потом вернулись снова до белорусской мовы, что вот, а вы ж не ставите белорусскую мову, и снова мы начали ставить минусы в Фейсбуке. <laughs> Вась, так что мы так само трошки до этого маем дочинение. Ну и наступный кейс, я нават не буду ведать, э, пытать, ведаете вы этот кейс, я его ведают, напевно, во всей краине И навод по замежамих этой Украины, Потому что ролик от Марка Фармеля С этими с хлопцами, которые працуют на их вытворчести, И он разошелся не только по российским А навод и по замежным СМИ там, В нескольких краинах, коли нам скидывали уже информацию uh -huh. вот, В нескольких краинах, там, и Лента.ру, карате Ну, такие буйные порталы, это все перепостили недавно у нас было интервью с директором Марк Формель, Вось, и мы так в неформальной, ну, интервью было не про гэта, но... Со Светланой Сепаровой, и, и мы И мы пытали, как бы все-таки там можно выделить как-то эффект от вот этого всего и с феминистками, и с роликом. Наповно, эффект некий был, але я хоть тяжко отделить от инших факторов, потому что вот история с феминистками там отбылась на периоды дни Нового года или все куплялись там некие подарунки. Вось. После ролика там так само были запуск новых коллекций. И сказать, что там за ролика почали куплять больше, а меньше, ну, тяжко сказать, потому что не мог чем очистить от инших факторов. И история трималась с оправдой такая гучная. Но я еще напомню, что феминистки пришли в торговый центр, если вы читали эти новости. Когда туда были приглашены собственно, ребята, которые снимались в ролике, то несколько девочек там стояли с плакатами, дескать, оскорбляете женщин, в общем-то. Ну и феминистки оказались, наверное, не в не самом выгодном положении, то есть всем весело, а они против чего-то протестуют и как-то не могут донести, на самом деле, против чего. То ли про против голых мужчин, то ли, ну, в общем, непонятно было. Но, тем не менее, на этом фоне и феминистки получили некий, ну, не то чтобы пиар, наверное, это грубо сказано, просто о них узнали в стране больше, чем раньше, что они есть, и они защищают там свои интересы. Не, ну, многие думали, что феминистки куплены Марк Формелем, и это типа, а, да, тоже была. спланованная акция. Что это пиар. А Лен, по-моему, не. ну, нет. Ну, нет. Судя под... по поведению а, агентства Drive Media, они старались как-то абстрагироваться от них. Вот. Да, можем теперь уже поголосовать с вашей помощью. Да, Лена? А сейчас мы с вами все дружно будем голосовать. Те, кто присутствует в зале и те, кто смотрит нас в интернете, подключайтесь к слайды.ком, набирайте код ивента 123, и у вас будет возможность вот что сделать. У нас вот Насколько вы вообще помните, что здесь происходило? Наш замечательный Марк Формель, ролик и феминистки. Инстаграм-фото питьевой воды славное, где просто чистая водичка. Блогер Денис Блищ против ресторана «Грузин Бай» и Савушкин продукт против белорусской мовы. У вас будет время для того, чтобы спокойно проголосовать. И сейчас мы зададим один из вопросов, которые уже успели к нам прийти в слайда. Так вот. думаешь, что а... так перемежать? Может Пускай люди сосредоточатся, нет? Люди сосредоточиться будут голосовать. Хорошо. Потому что мы начнем с очень простого вопроса, который к нам пришел. Он такой, маркетинг или маркетинг-бай? Как удобно. Еще вопрос. Как выживают отраслевые медиа в Беларуси? Считаете ли вы маркетинг-бай отраслевым? Если куда расти на этом рынке? Честно скажу вам, ребята, не очень люблю слово «выживать» потому что оно как-то на депрессивный лад всегда очень настраивает. Я, я бы его не употребляла в отношении ни маркетинг-бая, ни любого другого отраслевого издания, потому что если вы говорите о том, что вы выживаете, то, наверное, надо как-то сворачиваться и идти заниматься чем-то другим. Нет, маркетинг-бай однозначно он не выживает, он себя абсолютно нормально чувствует. Да, это отраслевое издание, пока единственное в этой отрасли, и это печально, потому что мы бы хотели иметь хорошего и сильного конкурента, который бы тоже нам помогал, пинал бы нас в задочек. Но пока его нет. Вдруг кто-то вот из присутствующих сподобится, заинтересуется темой и создаст еще. Опять же, подчеркну насчет выживания. Все нормально. Не употребляйте это слово в отношении отраслевых изданий. Это печально. Спасибо. Во время следующей паузы, во время следующего голосования у вас будет возможность задать вопрос, подняв руку, если у кого-то будет желание. В этом случае я прошу вас обязательно вставать, обязательно говорить в микрофон, потому что мы вещаем, и хотелось бы, чтобы люди, которые смотрят наш стрим, тоже понимали, что вы спрашиваете представляйтесь и задавайте свой вопрос. А сейчас мы, наверное, пока перейдем к следующему блоку. У вас еще будет немножко времени, чтобы проголосовать, если вам вдруг нужно больше времени для того, чтобы решить. Вот. Ну, в общем, следующий блок, пожалуйста. А следующий блок, да. Всем привет! Если Паша у нас отвечает за хайп, телефонные звонки и феминисток, то я больше пишу про культуру, не так популярно, но все-таки важно. Вот. И поэтому я буду рассказывать про социальную рекламу года. К сожалению, социальной рекламы, хорошей социальной рекламы в Беларуси не так много, поэтому то, что более-менее хорошо и в принципе цепляет, всегда набирает много просмотров и обсуждается. Среди первого вот у нас ролик МЧС о, так, о работе спасателей. Да, мы вам покажем здесь три ролика и одну картиночку, так что да. готовьте смотреть. Я сделала одну ремарку. Вы когда смотрите социальную рекламу и потом будете ее оценивать, просто воспринимайте ее как, ну вот вы люди, да, вот социальная реклама. Насколько она вас задела? Потому что социалка, она цепляет такие, на самом деле, очень глубинные вещи. И чем глубже она вас задела, вот, собственно, тем больше баллов вы ей выставляете. То есть по такому принципу. Ну, у них получилось, в принципе, достаточно душевненько. Тот редкий случай, когда чисто у госорганов получается да. что-то неплохо, потому что э, обычно нормальная реклама получается в синтезе с, ну, госоргана и какой-то частной инициативы или же НГО. Вот, поэтому следующий ролик будет. Так, про это. Да, это ролик белорусского детского хосписа. Но я вам скажу, что копирайтинг в этом ролике реально на уровне европейских кейсов, чтобы вы понимали. То есть это, это реально очень круто написанный сценарий. Так, дальше тогда сразу покажем. А, ну вот социальная реклама, которую, я думаю, в принципе, все видели в городе. вот, Потому что она на самом деле привлекает внимание и смотрится очень интересно. Это серия э, таких плакатов про то, что дети ну, не ищут опасности, они просто играют. И вот такими прикольными рисунками это все иллюстрируется. Так, Ну и вот последняя наша социальная реклама про енотов. Вот, и переработку отходов. Эта реклама получила продолжение в, в метро, потому что, возможно, мы видели большое количество плакатов, где сравнивают количество переработанного мусора там, с футбольным полем или же с количеством спасенных ежей. Вот, ну, в любом случае смотрится прикольно. Так. Я здесь еще добавлю, что эта реклама получила в течение этого года огромное количество премий на самых разных рекламных фестивалях, и сделана она агентством номер один в рейтинге креативности, «Аида пионер. Да, это, это я уже следующий. Не uh, да. Алена, можем, да? Можно можем голосовать? Голосовал. Насколько, собственно, вас эти ролики зацепили? Они все очень разные по своему настроению, на самом деле очень-очень разные. Просто учитывайте чувства. Да. И тем, кто к нам только что присоединился в трансляции, я рассказываю, что вы можете зайти на слайды.com, набрать код мероприятия 123 и присоединиться к нашему голосованию. Пока люди голосуют, я хочу спросить, есть ли у кого-нибудь вопрос в зале? Поднимайте руку. В таком случае мы сейчас возьмем и прочитаем, что нам прислали люди в слайда. Первый вопрос. Какие просмотры на своем ресурсе вы называете шалеными? Паша. Ну, как раз в этой новине про Дениса Блеща там было больше за 22 тысячи проглядов. Это то, что показывает наш сайт. Ну да, для маркетинг-бай это вполне шаленые цифры. Ну так, чтобы просто были какие-то ориентиры, за сутки ну, практически любая крупная любой крупный материал на ресурсы набирает полторы тысячи просмотров. Полторы-две тысячи просмотров мы считаем нормальными да, для статьи. Если уже начинает подбираться 4, 5, 6 то для отраслевого ресурса, любого, даже не белорусского, это довольно высокий показатель. А Да, и Грузинбай, там еще в Фейсбуке что-то мы достаточно редко продвигаем материалы в Фейсбуке. Этот просто органически набрал что-то 500 лайков или что-то мы с квадратными глазами посмотрели такие, я думаю, ничего себе. Там у, про Дениса Блеща и Грузинбай, что стекля 400, 489 репостов в Фейсбуке было, ну, самой из посылки а у новин про славную, ну, у каждой из трех новин было 200 с нечем репостов в Фейсбуке. Ну, это то, что вот сегодня Калий Шоу поглядел в свежую статистику. Ну, вообще очень тяжело, по-моему, угадать, какой материал реально будет хайповым. Вот, потому что ну, мы публикуем, и иногда тяжело сказать, что как разойдется. Ну, это интересно. Спасибо. Кстати, у нас будет сегодня много вопросов, поэтому э, если вы хотите, чтобы какие-то вопросы точно прозвучали, вы можете ставить лайки самым понравившимся слайда, и тогда мы точно их зададим. Вот самый такой сейчас понравившийся людям от Павла Бурмака, если правильно произношу фамилию. По вашему опыту из кейсов, с которыми вы сталкивались, использование в рекламе белорусской мовы — это лайфхак или просто инструмент для отдельного сегмента аудитории? Еще раз. Использование белорусской мовы — это лайфхак или просто инструмент для отдельного сегмента аудитории? Да, Поясни вопрос. А, а что, -то что -то значит лайфхак? Сейчас случае... мы вам дадим микрофон, и вы поясните. Спасибо. Спасибо. А, вопрос заключался в том, что но ну, в последнее время, вот когда наблюдаю рекламу на белорусском языке, но ну, я замечаю, что ну лично конкретно вот меня она цепляет больше, нежели чем какая-то другая реклама. В соответствии с этим, ну, вот и возникает такое ощущение, что раз она меня зацепила сильнее, чем если бы она была на русском, то это некая веяние, моды, тенденции или так или иначе, что-то такое. Вот, соответственно, ну, грамотные рекламщики-маркетологи эту штуку должны как бы, понимать, вот. и собственно, ну, поэтому и такой вопрос, что э, поскольку у вас вот была большая база как бы различных кейсов, вот, ну интересно просто, все-таки э, белорусский язык он направлен просто на какую-то определенную аудиторию, которую именно белорусский язык и должен зацепить, а русский не зацепил бы, или же это все-таки такой вот хитрый способ увеличить охват привлечь больше внимания, вовлеченность увеличить. Я поняла, спасибо за пояснение. А, ты знаешь, я когда начинала работать в компании Samsung, аж в 2012 году, Samsung был одной из первых компаний, которая запустила рекламу на белорусском языке. Да, это до сих пор такое прикольное явление, очень многие упоминают об этом, потому что это была первая, по сути, международная компания, которая перешла на белорусскую мову. И тогда это был реально маркетинговый инструмент, чтобы выделиться, потому что было очень мало рекламы на мове. И вот реально до сих пор все это помнят, да, что Samsung когда-то был первым. Тренд этот очень сильно развился в последнее время. И если еще пару лет назад бренды могли сорвать на этом какой-то доп. пиар, то сегодня это становится уже вполне нормальным, и это классно, потому что мы к этому наконец пришли. Что касается того, что все равно этого возможно недостаточно, то вернемся к тому, что я говорила в самом начале, к исследованиям. Любой бизнес, мало-мальски себя уважающий, прежде чем что-то запустить, он пытается измерить настроение в обществе, отношение к белорусскому мове на упаковке, в рекламе. И, к сожалению, до сих пор показывают исследования, что довольно небольшая часть населения, ну реально небольшая, относится к этому лояльно, и это как-то влияет на ее выбор. Основная масса людей, им на самом деле, вы понимаете, как бы, ну, в общем-то, все равно. То есть нам еще в этом смысле расти. Это очень глубокий вопрос вообще национального самосознания. И, Однако эту тему тоже немножко, немножко раскачал фестиваль рекламы. Но думаю, что еще, еще расти нам в этом сегменте. Вот, ну, вот здесь расти. А маркетологи, да, они это будут использовать. Я надеюсь, все шире. Можно один приклад дадам? Да, uh, у меня есть... вот белорусскомовная редакция <laughs> <laughs> <два человека. laughs> я, я в протяге темы. Uh, есть приклад меню Бай, это сервис доставки, который пришел на белорусский рынок не так давно, и когда они пришли на рынок, то у них было такое логичное питание, это там робить сайт по белоруску в Беларуси им сказали, что это не популярно, можете не робить, но они вырошили, что, как бы, ну, раз пришли в Беларусь, треба это зарабить и почали выкористовать белорусскую мову. И для их это оказалось вельми выгодно, потому что вот за того, что пришел э, замежный сервис, и он одразу заробил это по белоруску, про их стали писать в СМИ, что вот прикольно, и они на этом вельми, ну, как бы, то, что хайпанули, да, но некая ну, такая першая ведомость у людей была, да. Ну, вот так отрымалась, они не специально это хотели, но у них так отрымалась. Вось. А, с другого боку, есть кейс Савушкиного продукта, там, конечно, тяжко померить, там, стали меньше куплять, не стали меньше куплять, там, много это немного, да, але певный негатив до бренда есть. Вот, как его померить, треба проводить до сегодня. Очень Можно. классно видеть результаты. Друзья, всем, белорусский, всем белорусский добрый курс. вечер. А, по поводу белорусского языка, что я хотел а, бы сказать. Сергей, да. вот, добрый вечер. Паша, спасибо за вопрос. Прекрасный вопрос. Который, ну, Представьтесь, пожалуйста. Сергей Кузьменко, директор компании Weapon Market. А, по поводу белорусского языка, я только что, ну, с занятий, очень часто курсанты задают вопросы, как избавиться от троллинга белорусского овных а, на бизнес-страницах. Я не буду называть бренды, но у нас учились многие, ну, реально многие, я советую, ну сейчас, ну, так дайте сказать, если защититься, то можно просто банально отключать комментирование на страницах и убирать отзывы. Это как защититься. А что делать с белорусским языком? К примеру, вот у меня <с anchor> дедушка директор белорусскомовной школы, и многие коллеги это знают. Я этим часто как флагом размахиваю, при этом защищая и русских, и русский язык. Надо просто на нем разговаривать. И если вот Анна показывала, вот все должно идти отсюда, то все должно идти также от инструментов. То есть берем Facebook, включаем функцию на бизнес-страницах у брендов, учим их включать функцию многоязычности, создаем посты на русском, на белорусском и таргетируем эти посты на, на русскоязычных и белорусском И русские видят на русском, русскоязычные, а белорусском на белорусском. И мы тогда будем отходить от, а давайте вот потроллим этот бренд и затролим его на тему, там, отшагово не размовляется на белорусской мове. А потом будем вот, ну, в итогах года, это вот, ну, народ удивляется. То, что вы себе в пример это ставите, как бы, да? Ну, да, много лет это ставится в пример. Давайте вот, ну, на этой теме хайпанем. Но белорусская мова – это не та тема, на которой нужно хайпиться. Нужно просто детям читать сказки на, на мове, как мне папа читал, вот, короткие вещи, да, приучая к языку, хотя мы ну, переехали в город, и в 80-х не было популярным на мове не размовлять. А просто надо детям читать сказки, а пользователям в digital предоставлять возможность видеть белорусский язык каждый день, разговаривать на нем и просто его вставлять как бы в медиа. И делать это не как бы вишенкой на торте, а одним из коржей этого торта. Вот и, собственно Я с тобой говоря, согласна, и все. Сергей, да. Это просто основа Да, да, основы, да, да. То есть, потому что года идут, и кейсы типа... Вот как мы встроили ловко белорусский язык туда или сюда, там словцо какое-то. Это продолжается. Но просто надо людей обучать, что э, это несложно разговаривать на белорусском. Это несложно общаться с белорусском мовуными на белорусском. Потому что очень часто парадоксальная ситуация, когда э, бренд и хотел бы это делать, но он не знает, как это сделать технологически. Поэтому э, нужно начинать как бы не с хайповых как бы, тем, да, не, не со скандалов, потому что часто скандалы решения никаких не предлагают, правда? То есть вот написали, вот, да, там все напали, там заминусовали страницу и так далее. Э, можно было просто директору и диджитал-специалистам, которые работают, объяснить про мультиязычность, объяснить про то, что, ребята, это делается довольно просто. В отличие от упаковки, в отличие от наружки, правда? То есть в диджитал все совсем по-другому. Поэтому я за меньше хайпа, больше внедрижа. О, спасибо тоже за это же. Да, спасибо. спасибо. Да, digital грамотность да. Ты уже почитал, да? <laughs> спасибо. Спасибо большое. И вы пока можете продолжать голосовать. Мы переходим к следующему блоку. Да, у ну, нас следующий блок, ну, собственно, дизайн, посвященный Минску. Ну, такой городской дизайн, можно сказать. В этом году, как ни странно, мне кажется, достаточно много использовалась тема Минска э, в брендинге. Вот. Э, мы выделили несколько наиболее удачных примеров, вот, среди которых э, у, э, стаканчик от Макдональдса, который разрисовал белорусский художник-граффитист. Я не знаю, видели вы его или нет. Да, Митя Песляк, известный человек в узких кругах да, и, в общем-то, классный стаканчик. Да, хорошенький. Так э, дальше у нас идет упаковка пива Крыница от э, Дениса э, так, Серебрякова. Вот от Легенды Минска. Вот. Белорусский язык тоже, в принципе, на упаковке Крыница часто, по-моему, использует его сейчас. Ну, да, тут, наверное, пару слов надо сказать, что это за в упаковка такая. Это серия, и э, на каждой банке своя история. Если вы видите и нормально mm -hmm. прочитаете, первое — это «Провид мясцовой ратуши», а, «Таемницы лошадской сядибы» и «Каменные мланы Минска». То есть ребята проводили исследования и искали какие-то нестандартные легенды нашей столицы, чтобы отразить их в каких-то интересных визуалах. А вот Денис Серебряков, который это все рисовал, ну, это, наверное, дизайнер топ-3 в Минске. Вот. Он, он ну, реально крутой пацан. Ну, то есть бренд серьезно подошел к исследованию и отражению его вот, в упаковке. Так, дальше что там у нас? Так, серия этикеток литского пива в честь юбилея Минска. А, так, кто у нас занимался дизайном, Аня, ты помнишь? Честно, сейчас не скажу, но вы можете обратить внимание, что тут три бутылки посвящены трем датам. да? Это дата основания Минска. Минска угу. 1499, -й. напомните мне, что это было. Магдабургское право, да, здесь, собственно, ключ от города и печать. Ну и 1918, понятно. По-моему, очень неплохо они получили доп-пиары, я вам скажу, за вот эту среднюю бутылку 1918, да, за За карту. Э -э бело-червоно-белое ну, изображение. И карта, в принципе. Ну, то есть аудитория определенная на это очень отлично отреагировала. Так, Кейс луча. Мне вообще нравится то, что в последнее время делает луч э, не только в часах. Э, ну, здесь пример э, лимитированной серии часов. Их, но и в принципе касательно э, организации пространства. Я думаю, многие были в их новой кофейне. Вот. По-моему, это очень здорово. Э, они изменяются, они э, поменяли дизайн, э, разработали бренд-бук про который мы в скором времени расскажем. Поэтому ребят на самом деле молодцы. Так, назад. Вот, собственно, и все. Хотела еще раз просто промотать, чтобы посмотрели. Да, я еще раз покажу. То есть часы. Сейчас. Секунду. там вывели слайда. Вот сейчас можно пощелкать еще раз. Так, часы луч. Лицкое пиво. Упаковка пива Креница и стаканчик «Макдональдс». Но, опять же, ваши критерии больше как потребителя. То есть, чтобы вы реально сняли с полки, чтобы зацепило ваш взгляд. Очень интересно, как люди проголосуют. Да, мне ну тоже, на самом деле, данные удивительные. А пока вы голосуете, я напоминаю всем тем, кто к нам только подключился, кто смотрит наш стрим в интернете. Заходите на slida.com, набирайте код ивента 123 и голосуйте вместе с нами. А пока что мы зададим вопросы, которые нам пришли в слайда. И мы, конечно же, все вопросы не зададим, поэтому голосуйте за самые понравившиеся вопросы, чтобы мы их точно задали. И сейчас 7 лайков набрал вопрос, какой основной источник заработка для отраслевого портала довольны ли вы финансовыми результатами за 2017 год? Хитрый вопрос. Я могу ответить на него только так, что маркетинг бай это компания, это издание, которое не финансируется никакими грантами. Это не НГО, это бизнес, но бизнес спонсируемый другой компании По каким причинам она его спонсирует, <свят> это мы опустим. Финансовыми результатами года, да, мы довольны. А, я бы сказала так, что мы понимаем чуть больше на основании этого года, на что делать ставку в следующем году и запустим, скорее всего, опцию видео, которую будем предлагать своим клиентам. И еще в этом году мы, я не знаю, как нам это удалось, но мы внедрили нативные проекты в своем издании. Казалось бы, отраслевые издания такого рода, как наши, они на нативке вообще как-то странно, да, как на этом можно заработать и как это можно интегрировать и внедрить. Но у нас это получилось. Один из таких успешных примеров, который дал нам приличный такой доход, это, например, проект с брендом «Паркер» когда мы, вот Паша проектом этим занимался, когда мы брали интервью на тему генерации идей у известных людей Минска, при этом привозили им а, продукт, то есть ручку Паркер, они этой ручкой писали некое свое жизненное кредо, потом мы отвозили это настоящим графологам, они анализировали почерк этих людей и выдавали как бы, свое заключение. Вот такую нативку нам удалось внедрить, и она как бы, можно сказать, сопрягается с контентом сайта. Нативку делать на отраслевом издании тяжело, но мы эту тему освоили, думаю, в следующем году мы на этом еще больше заработаем, чем в этом. Ну вот, как-то так я могу ответить. Ну, так с больше заезжу, працуем, там, то пиво привезут, то еще что-нибудь. Так вот, и тримаемся. Ну да, нас как-то очень любят на самом деле бренды, и постоянно возят нам. Мало того, что пиво ну и прочие другие вкусные штуки. Подножный корм. Если хотите задать вопрос, если кто-нибудь из присутствующих здесь хочет задать вопрос, поднимайте руки заранее, мы вас видим. Сергей, ты так машешь, что сложно не заметить. Нет, спасибо, я только что оттуда. Вопрос, вот, который задаю всем и от многих уже, и, ну как бы многие клиенты и сам имеют доступ в кабинет рекламодателя ВКонтакте, Фейсбук готовы ли вот отраслевое региональное издание работать по схеме placement плюс или placement плюс плюс, то есть когда материал не только заходит на портал, но и рекламодателю дается доступ в рекламный кабинет, чтобы накладывать свой рекламный бюджет на охват в фейсбуке, вконтакте, в инстаграме, в линкдин. Ты имеешь в виду такой перформанс подход? Скажем, да, ну, то есть, вы же сейчас уже многие СМИ, кто-то мне недавно, вот в группе с вами журналистика, писал, что теперь все будет по-другому. С 2018 года мы гарантируем X показов, просмотров, материала на портале через собственную внутреннюю баннерку, да, то есть, ну, это модель спецпроектов. Ну, да. Но часто у нишевых и отраслевых СМИ просто нету столько ну, внутреннего ресурса, чтобы перевести с одних страниц на другие. Так это один проект. А если таких идут в потоке 2, 3, 4, то просто ну, размазывается все. И прямо скажем, уже задаются совершенно неприличные вопросы там… <клышь> Где взять белорусского трафика наружного? Там, ну, понимаем, мы все там, о чем речь идет. Так вот, выход понятен. То есть есть некое озеро, да, ВВВ, из озера торчат какие-то другие структуры, там, ВК, УК, ФБ, с гигантским количеством пользователей и с 400 настройками на таргетированные рекламы. И я уже много лет пробиваю, и вот в пресс-клубе мы по этой же схеме работали. Я ребятам рассказывал, что берете деньги клиента там X процентов кладете себе на развитие проекта, да, на свои нужды. а Какой-то процент обязательно нужно предлагать со стороны редакции. То есть это не клиент, их много, а образованных людей мало. То есть вы должны предлагать им часть бюджета, тратить на продвижение их контента в Фейсбуке, ВКонтакте, там в LinkedIn, в Инстаграме, При этом же охваты, они же пойдут на развитие самого нишевого отраслевого СМИ. Сергей, ну мы уже так делаем. Мне кажется, не только мы. Вот передо мной сидит Док, улыбаясь, пожимая плечиками, камешки. Ну, да, вообще нет, все это CityDoc, уже внедрено. CityDoc может вполне улыбаться, потому что это... Для, для, ну, то есть они одни из пионеров. Куку -ку и City-Doc они внедрили эту систему уже несколько лет назад. Но вопрос этот, как бы задавая вам, я хочу, чтобы просто его услышали все остальные, что такая возможность есть. Ее не всегда и не все знают со стороны заказчика и не всегда предлагают со стороны Ты очень смесь. правильно сейчас сказал, не все знают со стороны заказчика. Да. Если бы наши маркетологи чуть больше соображали в перформансе, мы бы двигались быстрее в сторону вот этих всех ну, решений. Мне, мне, к примеру, доносят сороки на хвосте такое, что ну, мы вот по этой модели приходили, мы предлагали, нам сказали, ну, главный, то есть у нас же как, да, из-за того, что тема пока новая с соцсетями, ну, 10 лет прошло, но она все еще новая, поэтому часто находится на контроле у главного. И чтобы главный дал кому-то а вот. главное это кто? Ну там кто-то совсем как бы вот тот, кто всем управляет, как бы, да. То есть это вот он администратор, все остальные редакторы там и дать ничего не могут без согласования. И часто говорят, что мы предлагаем, и даже денег много предлагаем, ну, по белорусским меркам, 150-200 долларов. На, не, на... ну вы таких людей отразу до нас отправляете. Мы готовы. Так нет, я отправляю. <свят> ну, <свят> люди люди, долларов, люди да? не дадут, коллеги не дадут соврать, мы отправляем. Вот. Но пока в, в систему это не вошло. Поэтому есть э, предложение проводить какие-то ну, мероприятия, где внедрять в медиакиты э, всех отраслевых как бы нишевых э, СМИ именно э, вот такую модель. То есть А это хороший совет. Да, да, да, да, да. Здорово, тебе. я рад, хороший. что пригодилось. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. У нас следующий вопрос. Каких специалистов вы бы хотели увидеть в команде портала? Ой. Тяжелый вопрос. В 19, в 20 уже, наверное, 0-0 вечера. Каких специалистов вы хотели бы увидеть в команде портала? <свят> ну, это, это очень банально, знаете, дизайнеры, ну, конечно, да, они всегда всем нужны. То есть это даже для меня такой ответ в стиле кэп, я его как бы сразу пропускаю. <свят> вот. Я могу вам сказать, что сейчас в редакциях будет очень востребована должность креативщика. Вот буквально вчера мы общались с Александром Дзеведовичем на Тутбае, да, и он говорил о том, что не хватает в редакциях крупных а, людей, которые бы придумывали идеи. Вот то, чего не хватает. Не платят, это хорошо. Ну, ну, можно сидеть на проценте от нативных и спецпроектов, в принципе, неплохо себя чувствовать, как делают креативщики в рекламных агентствах. Да, получают, там не знаю, тысячу долларов за разработку креативной концепции. Ну, в медиа можно получать, конечно, меньше, но, но тоже получать. И поверьте, что в следующем году это будет тренд, когда крупные проекты будут приглашать к себе креативщика. На аутсорс, скорее всего, но просто брендом уже... Ну, мы заездили за этот год все идеи нативных проектов, и, а нужно зарабатывать деньги дальше, поэтому вот люди с идеями, как совместить бренд и редакцию, чтобы они, простите, не посрались да, по итогу, недовольные контентом, вот это будет ну, то, что важно. На маркетинг-бай пока сейчас это не совсем нужно, потому что ну, я, и Паша, и Оля, мы люди, которые работают как бы сразу с двух сторон. Да, то есть я работала в, в корпорации крупной, я знаю, что такое бренд, как его интегрировать в контент. А, там, Паша тоже параллельно там, работает пиарщиком. Оли вообще свой бренд сейчас одежды. И вот Мы все как бы варимся в, сразу в, в двух как бы, этих процессах, и мы, мы понимаем, как эти идеи сделать. Не, ну Есть один человек, который нам не хватает, нам все пишут в комментах, что этого человека нам не хапает. Корректор может быть, да? Корректор. А можно вот вопрос... Вы говорили про креативщиков, на ваш взгляд, кто является, может быть, несколько имен, таким заметным креативщиком или несколько имен на рынке Беларуси? Может быть, кто… Креативщиком в креативных агентствах да. или креативщиком в медиа? В медиа скорее. Может быть, вот, не знаю, аутсорс опять-таки, специалисты. Ну, э, если говорить о медиа, то, например, на том же куку -ку» э, очень неплохо генерируют идеи Саша Романова, да, исходя о, из своего журналистского «Ку -ку» прошлого у нас есть да, сегодня. Э, вот, у них, у них хорошие идеи спецпроектов. У Сити-Дога, безусловно, хорошие идеи спецпроектов. Я не знаю, кто вас генерирует там, Макс? Я вот Макс продает, а кто генерирует? Редакторы. Редакторы. То есть, наверное, Сергей и Яся, да, генерируют. А вот, Микола. Ну вот, то есть у них есть креативщики сильные. Из белорусских креативщиков в рекламных агентствах вам эти имена просто вряд ли что-то скажут. Но из тех людей, которые действительно крутые, это, безусловно, Павел Дзетков, это Вера. Это Фильенко. мой однокрупник, ну мне вот более вот еще. Паша Дзетков, человек, придумавший бонстиков, чтобы вы понимали. Если увидите, можете его попинать еще за это все. Обязательно, да сегодня опубликованный рейтинг креативности по версии Акма. Вы сможете открывать агентство и глядеть, кто у них працует креативщиком. Вот вам... Ну вот, кстати, два кейса из которые вы упомянули, которые участвуют в рейтинге. Я заметила, что в двух из них Юлия Лешкевич была да, автором креативной да, концепции. Это да. э, Собственно, и э, э, реклама де детского хосписа, я тоже там принимала участие, я переводила концепцию на английский язык, поэтому мне, О, сегодня, <свят> мне сегодня вдвойне как бы лишний раз мурашки пробежали, очень да, приятно. Вот да, вот это реклама с мурашками. Абсолютно. Да, я вот Юле передала, что мы ее обсуждаем, она просто говорит, мне безумно приятно, и спасибо большое за то, что упомянули лишний раз. Ну, Юля, она человек такой нестандартный на нашем рынке и и, не, и выдает нестандартные идеи абсолютно. И вот потом вот смотришь и думаешь, откуда эти мурашки, вот где-то из ее головы. Они прибежали к нам и нас покорили, правда. Спасибо. А сейчас, я думаю, мы продолжим. Но мы, собственно, уже опросили вас по трем категориям. Четвертую рекламный трэш, который обычно собирает Паша каждый месяц. Мы просто можем показать пару примеров, которые у нас э, тоже зацепили. Вы можете просто, просто не, ну слушайте, трэш, это мы его так внутри называем. На сайте мы пишем чудо-креативы. Ну, никого не покрыть. Вось, Олег, это ну, реально моя любимая рубрика. А пошли день месяца мы обовязково публикуем сборку Чудо креативов, какие нам дослали читачи удячные, або неудячные. Вось, або мы сами здесь, естественно, шли, убачили, в социальных сетках нарыли. Вось, и вас так само вельми просим, коли вы бачите что-нибудь нестандартное, что-нибудь такое трешовое, обовязково пишите на info.sobachka.marketing.by, мы за довольнением в подборку поставим. Uh, я выбрал ну, несколько вариантов, сам, самых на, на мой густ таких э, выбитных, таких э, высоких, которые варто поглядеть, не пропустить. Мы за них голосовать будем, тинять? Это просто так. Я так понимаю, что нам не смогли включить в голосовалку, поэтому... Это бонус. такие от редакции Marketing Buy. А, ну хрен АБЦ, да. Первый от жизни. АБЦ компании, я на любить в принципе такие провокационные розные штуки. Там в 2011 году у них была реклама, видеореклама такая про их хрен и кью рекламу потом, по-моему, Минхандель заборонил для трансляции на ТВ. А, у конца 16 -го года у них они выпустили женочечный календар, там где была намалевана такая женочечная дупа с хреном и было написано, что что там, ну, что-то про, про хрен, ну, вот, что то могло быть написано, вот, конечно, в соцсетках там все обмерковывали, как такое можно, сексизм, и другие кажут, ну, что тут такого, все ж добро, вот, и они решили притянуть этот обмеркование и выпустили новый календарь уже для девчинок, вот, ну, с надписом хрен с девить любую господиню. Наступный приклад – это одразу сумещенный кейс от Комаровки и от Виталюра. Яны особенно один одного спочатку в Комаровский рынок, а потом Виталюр дозволили наведвальникам фотографовать. Ну, это видаете такой жест с барского плеча, вот. Если вы не видаете, то можете спросить у любого матолки, и он вам скажет, что в любых объектах гандлю фотографовать можно по законодательству Беларуси. И если до вас будут подходить оховники, то максимум, что они могут, это вас побить. Но по законодательству это будет все как бы нормально, правда на вашем боку. Можете смело исти в бой. Але вот это гандлевые объекты решили заработать это все пригоже и Официально у себе фотографовать. Причем Виталюр э, объявил фотоконкурс и разыгрывал все мой iPhone э, с фотосдымками, которые зроблены в магазине Виталюр. Вось, комусь iPhone навод достался. Э, наступный чудо креатив э, это от сливки бай от ресурса. Э, у их на первого красовика э, з'явился такая акция, такие лот которые они пропонуют. Это контактный херопарк. Что-то а. не хватает белорусам, да, ощущаете? Вот ну для тех, кто дрянно бачит, я зачитаю. В херопарке проживают мужчины, которые представляют разные широты и континенты. Все мужчины охотно идут на общение с женщинами. Они позволяют себя гладить и играть с ними. Всех мужчин можно покормить. Стаканчики с едой продаются на кассе. В них кладут лакомства, которые придут совсем по душе. Лодка штава у 4 белорусских рубля, вот, нажали, все были распродадены, ну, и, до речи, эта сторонка на сайте до сегодня висит, вы можете зайти, почитать, на фотке, по-моему, сборная Италии по футболе, коллеги помыляюся. Наступный чудо-креатив – это суши-сет за Эбить от Суши Хаус. Позиция так само доступна и зараз для заказа. И они, конечно, ну, это, наверное, я так полагаю, извини, что перебиваю, такой э, плагиатик с бургеркинговского заострись, придуманного в России. Вот решили... Ну, конечно, они там у себя это все писали, что это переклад там с японской мовы, там какая-то креветка, вот такие сету их есть. Ну, и это приклад из Гродненского фитнес-центра. Региональный дизайн. Вось, ну, не то, что дизайн, это такие суровые ребята, они такие вот, прямо вот бьют в, в, в кропку так. Ну, Первая – это такая э, жаншина такая добрая, э, которая ну, нечто есть. Вось. Ну, и надпись «По-прежнему занимаешься фитнесом дома». Ну и другий приклад – это вопротка, ну, в, в выгляде такого накачанного тела, Вось, одежда из Европы, ну, фитнес-центр Европа Все, у нас такие вот трешовые темы скончились. Ну, в месяц у нас набирается штук, напевно, 10 разных таких вот чудо-креативов. Тому еще расскажу, что не проходите мимо, скидывайте нам, мы ведем такие архивы. Это рубрика снуе уже неде, по-моему год с половой неизменно пользуюсь популярностью. Икраница, так сказать, не истекает. Да, вот и они постоянно являются в нашей речистности. Так, ну это последний наш слайд. Если вы вдруг заинтересовались вообще темой рекламы и маркетинга, то я тут буквально парочку книг написала, что почитать. Вот первые три Мартина Линстрома, Байологи в мозга и Бегдебера. Э, почитайте, веселые. А вот эти вот две алгебра рекламы и герзер в голове, они такие уже чуть более академичные и более насыщенные профессиональной информацией, вот. Читайте, это полезно даже для того, чтобы понимать, когда маркетологи и где вами манипулируют, на, на что они вас ловят. Если же самим что-то нужно придумать интересное, за что-то словить потребителя, потому что все мы вокруг тоже что-то продаем, в том числе и себя где-то. да, Здесь можно поднабраться каких-то полезных знаний. Спасибо большое. И пока люди сидят с блокнотиками и переписывают, что же им почитать… Я хочу рассказать о том, какие у нас замечательные мероприятия будут в ближайшее время. Еще декабрь не закончился, и у нас целая куча всего. Например, уже в этот четверг, 14 декабря в 18.00 у нас в пресс-клубе презе... исследовательский центр ИСТ будет презентовать интересный доклад о... об информационной безопасности. Они проанализировали медийный масштаб, медийный, господи, ландшафт И пришли к очень интересным выводам. Если вам э, хочется узнать, что же они такое выяснили, то приходите. Кроме этого, 16 и 17 числа у нас будет целая серия мероприятий от Makeout а под кодовым названием «Не вижу, не слышу, не говорю». Если вас интересуют темы гендерной чувствительности, языка вражды, стереотипов, то это как раз для вас. Приходите, будет действительно интересно. Ну и самое праздничное, что вас ожидает, это 22 декабря. Мы приглашаем вас на супервечеринку в пресс-клубе, где мы собираемся презентовать тр... медийные тренды 2017 года. У нас будет лотерея, розыгрыш призов. Также у нас будет вкусная еда и будет чрезвычайно весело. Мы вас ждем. Обязательно регистрируйтесь и ждите, что вам придет персональное приглашение. Вот. Ну, я думаю, что люди уже успели переписать все, что они хотели переписать, поэтому я предлагаю сейчас посмотреть, какие же у нас результаты. Uh -huh. Что же мы с вами наголосовали? Вот э, на первый вопрос ну, по с поводу... большим отрывом лидера Да, Марк Формель. Марк Формель впереди планеты всей. Uh -huh. вот. Ну, что вы можете сказать? Вы ожидали, что так и будет? Я думала, что славная победит, честно скажу. Я так само думала, что Марк Формель уже всем надо кучу, а, ну. вот, а вот славно это свежий некий ну, кейс. Вы, вы нас удивили, окей, отлично. Ну вот в душу запало. Да. Так, дальше, социальная реклама. Все там, интересно. Слушайте, да, и поровну. что вы нам предлагаете, где самые-самые все-таки? Ну кто-нибудь еще, натисните кто-нибудь один. Ну вот ролик МЧС и ролик для Белорусского детского хосписа. Ну такие результаты, что ну, поделаешь, да, людям да. понравилось. Да. И, наконец, дизайн к 950-летию Минска. Это побеждают с большим отрывом стаканчики Макдональдс и рисунок Мити Песляка. Иван в пиарщик Макдональдса, будет вам всему очень признателен. Я, слушаю, у меня такое чувание, что все жмякали просто за перший вариант. Кто-нибудь читал? Потому что все першие варианты. Не, Марк Формель, подожди, был первым первый. Последний. Он был да. последним. А, он просто вылазит наверх. Да, а. мы перемешали. Ну что, как? Э, спасибо большое, что голосовали. Мы останавливаем голосование и переходим к вашим вопросам. Сейчас у нас еще еще... вопросы. Да, нам еще пришли вопросы, представляете? Но их, их слишком много, мы все не зададим, поэтому я вас призываю в ближайшие 15 минут ставить лайки тем вопросам, которые вам понравились, чтобы мы их успели задать, а все остальные останутся в истории. Итак, как, значит, что больше всего людей интересовало? Как вы оцениваете современных маркетологов? Есть ли претензии к подаче материалов от брендов, чему специалистам рынка надо еще получиться Ой, Это очень широкий вопрос, ребята, если если честно. Я постараюсь просто коротко ответить современным маркетологам белорусским. Надо еще очень много учиться. У них зачастую то, что бросается в глаза, наверное, и вам, когда вы с ними работаете, это критерий нравится-не нравится. Они, к сожалению, очень много делают вот по этому критерию, абсолютно субъективному. Опять же, возвращаясь к этой наболевшей теме исследований, вроде и исследования заказывают, вроде бы и смотрят в них, но потом приходишь и говорят, а мне не нравится. И дизайнеры, если вот среди вас кто-то занимается дизайном прекрасно, тоже это знает. Толком не смогут сформулировать критерии оценки проектов, задачи, и ну вот, все зиждется на каких-то субъективных впечатлениях вплоть до фокус-группы с секретаршей там генерального директора. Ну это, это абсолютно анекдотичный вариант в нашей стране, когда крутое там, креативное агентство может принести ролик. Генеральный посмотрит, отнесет свои. Татьяне, она, значит на ресепшн, посмотрит тоже скажет: ой, тут желтенький, недостаточно желтый. Ну и все, да. Ну то есть вот от этой субъективности нужно избавляться. В то же время очень классные специалисты у нас тоже есть, на самом деле. То есть я, я не могу сказать, что там как-то супер низкий уровень. А, встречаются очень очень крутые люди, но их пока немного. Спасибо большое. И еще одно объявление. У нас, вы знаете, есть такая программа «Себровство». И у вас еще есть последняя возможность впрыгнуть в последний поезд и подать заявку сегодня на участие в программе «Себровство». И 22 числа на вечеринке пресс-клуба, посвященной трендам 2017 года, все те, кого примут, смогут получить свои карточки, и будут поздравлены, и накормлены, и счастливы. И следующий вопрос, который у нас есть. Какие, на ваш взгляд, самые значимые социальные проекты этого года? Социальные проекты. Очень широкий вопрос. Опять же, что под ним подразумевалось? Что под ним подразумевалось? Нема автора. Нема автора. Давайте понимать как угодно. Ну, на этот вопрос вам могут ответить, ну, я не знаю, наверное, только сами бренды об эффективности. К сожалению, у нас никто не дает такой информации. Да? А, ну, просто тогда давайте из того, что помним мы. Мне понравились очень многие проекты Велкома. Да? Например, тот же проект «Мова Бокс» с белорусскими литераторами. Он очень такой как бы узконишевый, но очень важный, потому что мало кто вообще белорусскую литературу поддерживает и обращает на нее внимание. А культурный проект Белгазпромбанка всегда ну, громкий, да, это поддержка молодых белорусских художников. Что вы вспомните, ребята, из социалки в этом году? Все друг на друга посмотрели, такие, чё? Ну, макдональдсовские всегда проекты тоже хороши. Поддержка детских детской благотворительности. Да, у Волкома, Волком бегом, когда перечисляются набеганные километры тоже на благотворительность, тоже очень, очень хороший, громкий проект. Ну вот то, что просто на скидку. Спасибо. И я, воспользовавшись паузой, опять прорекламирую об родство, а также закройте уши те, кто в интернете. Все, кто здесь, может подать заявку, просто заполнив анкету на бумажке. И следующий наш вопрос. Какая часть контента написана вашими авторами, а какая user-generated content? Uh, вот смотрите, кейсы у нас генерируются агентствами да, и заказчиками. Это немалая часть, но над ней мы все равно тоже работаем, потому что с ними нужно коммуницировать, рассказать им, как это построить, как написать. Поэтому 50-50 здесь работа. Uh, таких... Вот четко авторских материалов, ну, наверное, у нас процентов 50 точно. Да, где-то вот 50 Там где 50. великие малюнки у нас на сайте. Это значит, что такое эксклюзивное. Потом великие малюнки делятся на два. Это кейсы и написанные нами материалы. То есть можно, можете но подлечить. Это отраслевой ресурс, вы же понимаете. И журналистам здесь быть экспертами, но ну, мы экспертами быть не можем. Мы можем только спросить экспертов. И зачастую, кстати, вы, журналисты, делаете большую ошибку, когда к нам обращаетесь, и говорите, Анна, вот дайте нам оценку в маркетинге. Я не маркетолог. Я журналист, я не могу давать никаких оценок в маркетинге. Да? Мы за этим сходим к маркетологам, там возьмем у них, и потом вам принесем. Поэтому, ну вот, 50-50, да. Нативные а проекты успешными, кроме Паркера. Да, давайте очень... я прочитаю тем, кто нас слушает в интернете. Давайте. Какие еще нативные проекты считаете успешными, кроме Паркера? М -м, упомяну еще два хороших проекта. Один очень классный проект был для бренда Линова в этом году четыре дизайнера рисовали на их тачевом ноутбуке стикер-пак, выражая свою как бы, дизайнерскую боль. Вот. То есть это была такая интересная интеграция бренда, когда люди им пользовались, на нем рисовали, получали пользовательский опыт, причем этот бук в то же время предназначен этим самим дизайнерам. Плюс они давали визуальный контент интересный и описывали свое ощущение от работы. И этот нативный проект, но ну, он действительно был очень такой востребованный, читаем, очень классный. И еще один а, алкогольного бренда, Джек Дэниелс, который поддерживал в этом году выставку ретро-мотоциклов. Они нас попросили сделать подборку мнений креативщиков, у которых есть мотоциклы. Причем мотоциклы, которые прошли через а, какую-то кастомизацию. Оказывается, среди наших рекламистов огромное количество людей, которые катаются на, мо на моциках. И когда они нам показали фотки своих кастомизированных мотоциклов, блин, это было реально круто. Да, тюнингованных. Все почитали этот материал, посмотрели, что креативщики креативные еще и в своих мотоциклах. И вот этот материал тоже очень классно зашел аудитории. У и, нас и, основная и головное, проблема – вот, ну, как бы вызвать доверие аудитории. И главное, что вот, ну, случайно, завертаешься до каких-нибудь экспертов, выбить какое-нибудь меркование – ну, долго ты будешь его чекать, по культу видошлюсь. Про мотоциклы рассказали худенько, одразу много, да, фоток это... наскидывали, такие довольные были, что вот, вот про, про что-то душевное с ними поговорили. И у нас осталось время только для трех последних вопросов. Я поэтому... отвечу, оставляли ручку Паркер, Паркер. Да, конечно, мы ее дарили. А, ну так понятно. Да. Интеграция бренда по полной программе. Какие еще интересные белорусские видеоролики за 2017 год достойны упоминания? Можно ли сказать, что видеоконтент стал интереснее и качественнее? А здесь давайте разделять рекламные ролики и видеоролики, потому что это немножко две разные вещи. Да? То есть видеоконтент — это более широкое понятие. А то, что вышло, например, на телеке, то есть ТВ-ролики, это ну, как бы другое. Тот же Марк Фарбель, он же на телеке не вышел, как вы знаете, его не выпустили на ТВ. Это был успешный кейс, да, это был вот в отношении видеоконтента. Из роликов хорошо сработал в этом году, как обычно, МТС, то есть все операторы сработали хорошо. У Велкома мне запомнилась последняя реклама с портным Дмитрием Заболотным. И наружку вы, наверное, видели, и рекламу видели. Вам тариф не жмет вот этот вот ролик, очень интересный был. Потом был ребрендинг «Братьев Гриль», там, где пожилая пара подтягивается ночью к холодильнику и превращается в молодую пару, ну то есть хоть какое-то оживление у нас, что-то еще из вирусных было хорошее. Я могу таки про сказать, я же специализуюсь по, по, по, по всяким этим. Самое пошное – это сливки buy, и а, Взяли да. а, ролик немецкого секшопа, который был выпущенный два года тому, и на базе видеошерога с ролика зарабили рекламу салонов пригажостей и акциях, ну, которые в этих салонах Вот, До сегодня ждем от их комментариев. Они обещали прислать, когда вы нас глядите, то мы все еще ждем ваш коммент, как так отрималось. Они же, насколько я понимаю, просто вырезали из того ролика ненужные части. Ну, просто и взяли такой... виды эшерах, да. какие там... Так крот... вообще можно? Нет, Хорошо? нельзя так делать. <свят> Не делайте так. <свят> а, кстати, по видеоконтенту в этом году прикольный тренд. Бренды стали снимать ролики для Ютуба. И, например, довольно интересный был для туристического проекта Ветливо, если вы смотрели интересные ролики для каждого из регионов Беларуси. Еще был интересный проект у бренда «Бульбаш» по э, историям о разных интересных людях в регионах. Они его громко, по-моему, не пушили, не пиарили, но сам контент был снят очень неплохо. То есть если вы покупаетесь, то найдете и посмотрите. Вообще надо развиваться. О том, что видеотренд в мире очень востребован, кричат все абсолютно аналитические материалы в западных СМИ. То есть я очень жду, когда мы все тут наконец прям начнем видео снимать. Ну, мы начнем на маркетинг снимать видео в следующем году. Надеюсь, что его тоже. Ну, сапошнега про УАЗик. УАЗ-Патриот, так само великое у нас обмеркование в Фейсбуке было. Там ролик про то, что у семьи есть целых два УАЗа-Патриота, у женки и у мужа, и они их ездят по городу, это такая городская машина. Вот Вельми жаркое было обмеркование в Фейсбуке. Подписывайтесь на Фейсбук-маркетинг-бай и удельничайте в наших обмеркованиях. Следующий вопрос про деньги и про фестиваль «Однако». Означает ли то, что в этом году не будет «Однако» маркетинг-бай и сооснователь, что маркетинг-бай не все здорово с финансами? А, смотрите, на самом деле маркетинг-бай был как бы медийным сооснователем и главным медийным партнером. А создателем и финан, ну, как бы организацией финансирующей, однако, является инициатива «Будьма белорусами». Это ресурс «Будьма», если вы его знаете. И, собственно, вот у них и возникли финансовые проблемы с «Однаком». Если бы они нам его отдали полностью в наше видение, мы бы его провели в этом году. Даже с помощью волонтеров. Я не думаю, что это было бы так уж сложно. И самый последний вопрос. Ваши читатели знают основные форматы вашего контента. Чем-то удивите в 2018-м? Да, видео. Поподробнее про видео. Давайте сначала снимем, покажем, потом обсудим. Не хочется делать никаких там широких анонсов для того, чтобы, ну, просто потом не сказали, фу, какашки, анонсировали, а сделали, а бы что. Хорошо. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо большое всем, кто пришел Спасибо, ребята. сегодня. Спасибо, да? И Вы кто к нам получаться? подключился к нашему стриму. У нас, будет еще много, у нас будет еще много крутых ивентов. Поподробнее вы сможете почитать на нашем сайте pressdefizclub.by. Заходите, регистрируйтесь обязательно и приходите. Вам большое спасибо. Было круто.